И бывает чаще по утрам, Я о тебе вдруг вспоминаю, Хочу склониться я к твоим ногам, Я по тебе всегда скучаю, Я вспоминаю и скучаю о тебе, Не замечал я раньше добрый класс. И обо мне твою заботу. Да это было все не на показ. Любовь, любую непогоду. Но вот теперь, теперь. И прошлого уже уж не вернешь хотя хотелось бы хотелось ко мне ты утром тихо подойдешь пора вставать ты скажешь нежно Субтитры Без тебя нелегко, мама, мама, как ты далеко, Как мне, мама, без тебя нелегко.